Ну, нахер. Ну, взрыв в темноте. В натуре класс. Но... Заебись. Четко. Пацаны, он хулил, блядь. Телефон, Телефон не давайте карты, он дебил, сука, наркоман. Сете нахуй на жопу. Oh, oh. You must, you must. Run Ай, молодец! Я снимаю Зёма? нахуй! <п antidote> Страна непуганных идиотов